Всем привет! Почему иногда происходит так, что люди испытывают клиническую смерть, а после того, как приходят с себя, рассказывают о завораживающей музыке и свете в конце туннеля? Практически все, находящиеся в данном состоянии, видят одно и то же, а некоторые из них намного больше. Если верить убеждениям ученых, то после того, как сердце человека перестает биться, мозг продолжает работать в течение какого-то промежутка времени. Окончательно человек умирает только после того, как мозговые клетки перестают работать. В момент остановки сердца в человеческий мозг перестает попадать кислород вместе с кровью. Активность прекращается и наступает момент смерти. Благодаря проведенным исследованиям удалось выяснить, что прежде чем окончательно покинуть этот мир, в мозговых клетках происходит повышенная активность нейронов. То есть происходит тот же самый процесс, что при потере сознания. Таким образом, благодаря деполяризации, человек во время клинической смерти способен видеть какие-то картинки. Данный эксперимент проводился опытными учеными. Пациенты были разделены на две группы. Одни принимали плацебо, а вторые – мощные психотропные вещества. Лиловый утром, голубой днем оранжевую вечером like все просто. после окончания эксперимента вторая группа поделилась что ощущения у них были схожи с людьми испытывающими клиническую смерть этим людям под действием препарата хотелось парить в воздухе их постоянно преследовали галлюцинации а тело казалось находится в невесомости стоит заметить что свет в конце тоннеля видят не только люди при клинической смерти oh, нет. Я вижу свет в конце тоннеля. Также было выявлено, что пилоты после долгой нагрузки и недосыпания способны видеть такое же свечение. Происходит данный процесс благодаря нарушению периферического зрения. Согласно проведенным исследованиям, такие ощущения способны испытывать умирающие люди, когда мозговые клетки перестают работать. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.